Всем привет! Каждый день команда «Универньюз» готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я Диана Шилова, и мы начинаем. Глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов посетил КФУ. В КФУ обсуждали современные тренды в онлайн-обучении. В Казанском университете состоялся фестиваль актуального научного кино. Руководители вузов Татарстана в КФУ обсудили стратегию развития высшего образования. Подробнее в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялась встреча руководителей вузов Республики Татарстан с ректором Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Ярославом Кузьминовым. Он представил доклад о стратегии развития высшего образования. Во встрече приняли участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и проректор по стратегическому развитию Марат Сафиуллин. Участники встречи обсудили минусы современного российского образования, финансирование системы аккредитации университетов и сокращение количества высших учебных заведений. Также одной из тем стало использование онлайн-курсов. Смысл не в том, чтобы э, вывести профессора за рамки обучения. Смысл в том, чтобы к профессору приходили студенты, которым его онлайн-курс уже сдали. Но это будет гораздо более полезной тратой времени Профессор. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз. В Казани проходят юбилейные торжества, посвященные столетию Государственной архивной службы Республики Татарстан. Участие в праздничных мероприятиях принимает руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, который в рамках визита посетил Казанский федеральный университет. Подробности далее. 21 ноября руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов посетил Казанский федеральный университет. В университете он побывал в музее истории аудитории номер 7, где сохранилась парта студента Владимира Ульянова. О редких рукописей, а также в императорском зале. Именно в этом зале 4 декабря 1887 года состоялась знаменитая революционная сходка студентов. По этим половицам, по паркету такие люди ходили. И когда ты понимаешь, что мы их наследники, мы должны быть достойны их. Вот поскольку университет, он же не на пустом месте создается. В университете великое дело традиции. И в науке великое дело традиции. Научные школы появляются только тогда, когда появляются традиции. Вот есть эти традиции, есть научные школы, есть будущее. После в Институте международных отношений Казанского университета состоялся круглый стол, посвященный столетию архивной службы Республики Татарстан. Ведь именно Институт международных отношений КФУ ведет подготовку современных специалистов, способных использовать и внедрять новые технологии в сфере архивной деятельности. Диана Шила, Валенардо Летяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялся семинар, где обсуждали новые тенденции онлайн-обучения. Сотрудники университета узнали о современных способах подготовки видеороликов и о том, какие ошибки допускаются при создании онлайн-курсов. Подробности в сюжете Анны Глазуновой.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 Котиками на YouTube. Почему блогеры набирают большое количество просмотров? Они находятся на одной волне с аудиторией. Нужно, чтобы образовательные онлайн-курсы были понятны и доступны каждому. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. 21 ноября в мире отмечается День телевидения. Учредителем этого праздника является Генеральная ассамблея организации Объединенных наций, которая провозгласила этот день в своей резолюции от 17 декабря 1996 года. Этот день был выбран в ознаменование даты проведения в ООН первого всемирного телевизионного форума, который состоялся 21 и 22 ноября 1996 года. Мы поздравляем всех телевизионщиков с профессиональным праздником. А мы продолжаем. Нынешнее столетие можно смело назвать веком интернета. Цифровые технологии активно используются в повседневности. Они внедряются не ради прогресса, а ради блага и удобства каждого человека. Это отвечает концепция общества 5.0. Эту не только тему обсудили специалисты в области журналистики Казанского университета. 21 ноября в стенах Казанского федерального университета состоялся круглый стол в формате медиазавтрака под названием «Медиа в обществе 5.0». Преподаватели и специалисты в области журналистики обсудили вопросы развития телевидения и существующих медиаплатформ. В вводном спиче директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонида Толчинского была обозначена ведущая тема собрания «Общество 5.0. Стратегия развития общества, основанная на использовании цифровых технологий во всех сферах жизни». Цифровой сегмент не стоит на месте, а преобразовывается в контексте изменений на рынке технологий. Поэтому были затронуты такие темы, как качество современной журналистики, методы потребления контента, его эффективность и производство. И в этом смысле журналист будущего, скорее всего, такой же инженер. А самое главное, в чем заключается, это умение компоновать из какой-то общий продукт. Важной для понимания на сегодняшний день является общая картина информационных продуктов СМИ, которая позволяет определить вектор направления для работы на тех или иных медиаплощадках и подготовить грамотных специалистов в этой области. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском университете состоялся фестиваль актуального научного кино. Фанк отходит от традиционных рамок кинофестиваля, закрепленного за одним городом, за одним сезоном и становится проектом, объединяющим неравнодушных и вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. О том, как прошел фестиваль в этом году, смотрим в следующем сюжете. В 50-х годах в киноиндустрию вошел новый формат – научно-популярное кино, в котором поднимаются актуальные вопросы в различных областях науки, техники и промышленности. 21 ноября в рамках Всемирного дня науки в Малом зале концертно-спортивного комплекса «Уникс» состоялся фестиваль актуального научного кино. В рамках фестиваля было продемонстрировано два фильма. Один из них «Мозг. Вторая вселенная». Авторы задаются вопросами, что такое на самом деле мозг, орган центральной нервной системы или суперкомпьютер, который управляет жизнью человека. Синестеты непроизвольно ассоциируют цифры и буквы с цветами или вкусами. Семерка для них всегда синяя, а буква В зеленая. А люди с прозапогнозией не различают лиц. Они видят их, но не помнят. Мозг, вторая вселенная, ученые задаются вопросом, что такое мозг, можем ли мы управлять мозгом может ли человек управлять собой, своей физиологией. Кинопоказ завершился интересными дискуссиями и обсуждениями фильмов с экспертами Казанского федерального университета, ведущими учеными, специалистами в различных научных направлениях. Ясяна Юпова, Виолетта Басова, Универньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!